Это даже не центр города, а уже за центром. И сюда долетают снаряды. Вы видите, вот она часть от РСЗО «Ураган». Прилетела одна ракета, разорвалась во дворах. Вы видите, один дом разрушен, второй, там еще два. В этом доме находился 12-летний ребенок, девочка, она сейчас в больнице. В этом доме... Тоже была мать с ребенком. Расскажите, что произошло? Это случилось ночью. Мы спали спокойно. Ничего не предвещало. Было тихо. И потом, где-то в полтретьего ночи, я услышала, как хлопок. И сразу резко на меня начали сыпаться осколки, обломки. Но я не знаю, как нам просто удалось выжить. Я побежала за ребенком Он все в соседней спальне. Он тоже был перепуган. Стекла уже в осколках мелких. Ну, мы быстро пытались выбраться по осколкам, по этим обломкам через дверь. Но ее завалило, разворотило. И мы через разбитые окна, стекла как вылезли. Ну, здесь было все разбито, разрушено. Было страшно очень сильно. Не, не знаю теперь, как нам как жить дальше, где жить. Потому что... Кто нам поможет, я надеюсь, очень сильно, что власти местные, что республика, потому что все-таки у нас это не каждый день такие обстрелы. Такого не было у нас вообще такого. И Я одна с ребенком. Я очень надеюсь, что нам помогут как-то восстановить этот дом, чтобы мы могли продумать. Мне мы никуда ехать. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Спасибо, Елена. Это место примерно в 15 километрах от линии соприкосновения с западной стороны, с южной стороны. С Петровского. То есть сюда, по идее, ничего не должно было прилетать. Почему вот эта ракета разорвалась во дворах жилых домов? Но это огонь со стороны Вооруженных сил Украины. И бьют, в принципе, наверное, не целясь. Слава Богу, никто не погиб в этот раз. Потому что вы видели, что случилось на микрорайоне Текстильщик вот от такой же ракеты. Там был разрушен полностью девятиэтажный дом. Обстрелы продолжаются, но и продолжают подразделения народных милиций выбивать вооруженные силы Украины и отодвигать от своих городов.